В связи с этим, Денис Владимирович, сразу вопрос. Я так понимаю, что вы осуществляете видеосъемку? Оставляю без ответа. То есть, вы разрешение суда, суда спросить, обсудить данную возможность не ожидаете? Нет, не желаю. Суд обязан знать Ну, Мне очень хочется понимать, что вы правильно понимаете эту норму, а вы на самом деле какой процесный статус имеется? Не знаю. Но насколько я понимаю, суд обратились в качестве административного санкции. Ну, скорее всего так. Скорее всего так. А правила поведения я вам сейчас прочитал. И как-то получается немножко у нас с вами в разрез идет. Никакого разреза. Кто идет в разрез? Фактически погашается. В таком случае, ставлю на обсуждение вопроса о возможности ведения видеосъемки административным листом в данном судебном заседании. Иван Андреевич, ваше мнение? Посмотрение сюда. Позиция понятна. Тем не менее, учитывая а, то обстоятельство, что административный листец в нарушении штурмового порядка... А, видеосъемку не получить на это рассвещение сюда а я требую вас прекратить видеосъемку я объявляю вам еще одно замечание и вы удаляетесь из зала судебного заседания до окончания рассмотрения дела вы удаляетесь из зала судебного заседания я имею право знать Владимирович. Владимирович. Денис Владимирович, у вас мало контента, что ли? Вы нарушаете права сейчас. Денис мои. Владимирович, вы нарушаете права. Контента мало. Вы? Приходится вы? ходить по судам и вы? делать вы, на... вы сейчас нарушаете Владимирович, права. Денис Владимирович, поднимите зал, судья заседания. новый заседаний. Ну, право. я могу воспользоваться и узнать, за что я получил замечание. Вы получили замечание за неисполнение требования суда прекращения видеосъемки. Я прекратил видеосъемку. Вы вы прекратили видеосъемку. Я вам сказал, что будет являться прекращением видеосъемки. Все. А как это установить, какие Ис, нормы? Денеж, вызываем приставы. Какими? Приставы здесь? Вызываем приставы? Пристав здесь. Какими нормами? Я имею право знать. Я ли? прошу секретаря судебного заседания пригласить э, пристава для удаления гражданика <свят> судебного заседания. Дисадь пока не поздно. выйдите. Я выйду, когда пристав попросит. Вы... До сих пор нарушаете федеральное законодательство и не хотите остановиться в своих действиях. А вы, мне кажется, немножко перебарщиваете со своей собственной личности, исходя из ваших детей. В некотором царстве все наоборот.